Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, Белыч. И у нас на канале очередной розыгрыш, в этот раз приуроченный к Новому году, не Рождеству. Разыграем вот эти вот интересные призы. То есть, первым призом у нас будет одна из данных видеокарточек. Это у нас здесь 60 на 3 гигабайта, это у нас 570 на 4 гига. Соответственно, победителю я предоставлю право выбора выбрать ту или другую карту. Тут я вас ничем не лимитирую, поэтому... Надеюсь, что в этот раз будут рады и фанаты NVIDIA, и фанаты AMD. Соответственно, и фанаты развлечений, и фанаты майнинга. Потому что 570-е очень себя в этом деле неплохо показывает. В качестве второго приза будет вот эта вот водяночка от Deepcool. Это Deepcool Capitan. Я думаю, что многие ее видели. На 240 мм. Очень интересная водянка, которую предоставила мне фирма Deepcool. Правда, мне она ни к чему, потому что лежит у меня, можно сказать, с мертвым грузом, и я решил ее отдать в добрые руки одному из своих подписчиков. Третьим призом будет вот такой вот SSD-накопитель от фирмы Patriot на 120 гигабайт. Я думаю, что под систему или под какие-то иные ваши нужды он даже очень хорошо впишется и подойдет. Ну и последний приз это вот эта вот клавиатура от фирмы Drevo. На нее скоро выйдет обзор. Клавиатура, к сожалению, без русской раскладки, но зато с хорошей подсветкой очень стильно выглядит. Интересная клавиатура, я бы сказал. Так что кому-то, возможно, она понравится тоже. Вот, давайте теперь определяться с тем, как это все будет происходить. Соответственно, розыгрыш будет длиться с 27 декабря по 7 января. Ну, скажем, 8 мы уже, наверное, подведем итоги. Соответственно, что вам нужно сделать, чтобы поучаствовать? Ну, не так уж и много. Сразу скажу, что в описании к данному видео будет ссылка на форму опроса. Там вам нужно указать свою фамилию, имя, отчество, указать свой э, адрес, а именно город и улицу. Ну, дом и квартиру можете не указывать, это, в принципе, на данном этапе не так важно. А вот, также вам потребуется сделать репост данного видео в любую социальную сеть, ВКонтакте, там Одноклассники, страница Гугла, то есть все что угодно. И, соответственно, приложите ссылку на ваш репост. Ну и последний пункт, что вы должны быть подписаны на канал Технобелка и... И соответственно вы указываете свою страницу на YouTube. Вот. Также у вас должны быть открыты подписки, чтобы мы могли убедиться, что вы действительно являетесь подписчиком и, соответственно, выполнили все условия. Что касается розыгрыша, то все это будет, как и обычно, определяться рандомом. Начнем с самого простого приза и дойдем до самого интересного и самого лакомого. А вот, также вот здесь вот вверху будет вот где-то вот здесь опрос, где я буду спрашивать про то, какую бы карту вы предпочли, потому что я хочу просто узнать, какую из них мне придется отдавать, чтобы куда-то, возможно, придумать, пристроить вторую. Вот как-то так, друзья. Надеюсь на вашу победу. Надеюсь на победу у каждого из вас, потому что вы мои подписчики, я вас все таки как-то долюблю. Да, Соответственно, друзья, участвуйте и побеждайте. Всем вам по ведру удачи. Если видео вам понравилось, то нажмите на лайк, не поленитесь. Поделитесь им с друзьями, быть может они тоже поучаствуют. Чем больше народу, тем интереснее. А вот как-то так, друзья. Надеюсь, что данный розыгрыш вам понравится. Надеюсь, что все останутся довольны. И надеюсь, что каждый из моих подписчиков победит. Я верю в удачу каждого из вас. А вот, всем еще раз спасибо и до новых встреч, дорогие друзья. Я думаю, что мы увидимся еще и в этом году, и, конечно же, в следующем.